Конкурс ТикТок Весна от телеканала Универ ТВ для студентов Казанского университета продолжается. Все подробности смотрите далее. Ты еще успеваешь принять участие в конкурсе «ТикТок весна». Условия для участия в конкурсе остаются такими же. Необходимо опубликовать короткий видеоролик до 15 секунд на своей странице в «ТикТок» на одну из предложенных тем и ждать результатов. Список тем можно найти в группе «Универ ТВ» ВКонтакте. Участникам могу пожелать побольше креатива и... Ребята, не бойтесь снимать, все очень клево, у вас есть шанс получить кольцевую офигенную лампу. Не забудь отметить официальный аккаунт телеканала «Универ ТВ» через собачку «Универ ТВ HD», указать хэштеги «Студ весна КФУ» и «Тикток весна». Напомним, список тем представлены в группе «Универ ТВ» в социальной сети ВКонтакте. Энджими Бава, Виолетта Басова, Универ Ньюс.